Greatly warned Afghanistan and created on also with the video of coursecada I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click a subscribe button click on notification bell so that it will be updated on our future uploads and if you have some comments and, and suggestion related to this video or any Russian video Russian artist that you can suggest please drop a comment section i'd love to read and respond you all and make your video request I'm so excited with this one guys because always the Taliban or Afghanistan are experiencing some wars and uh let's get to know why this happened and why they were greatly warned oh my god i i cannot wait to know more about this video i'd like to say thank you to all the people who came in our previous reaction i'll put in here guys thank you so much and i will be forever thankful for your love and support and please share this video to your friends and loved ones let's see Рамзан Кадыров во время прямого эфира от всей души и очень прямолинейно прокомментировал ситуацию в Афганистане. Это Америка снова придумала очередную какую-то аферу против мусульман», заявил глава Чеченской республики. «Клялись, обещали, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали». «Представьте себе, — продолжил Кадыров, — в Афганистане десятилетиями погибают люди, там еще пять лет назад уже насчитывалось погибшими более двух миллионов мирных жителей. Сколько же погибло там сейчас? Бедных и несчастных людей только мучают». «Вспомните, Бен Ладен был американским проектом. Талибы – тоже американский проект. Думаю, нашим союзным государствам необходимо укреплять границы и готовиться к худшему развитию событий. Что же касается России, то для нас это не проблема. Будет приказ – остановим любого, талибы, не талибы – неважно. Повторюсь, любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», – подчеркнул глава Чечни. Что можно по этому поводу сказать? В последние дни многие наши аналитики и блогеры выражают обеспокоенность, связанную с событиями в Афганистане. Но я, пожалуй, соглашусь с мнением чеченского лидера. Давайте вместе поразмыслим. А что, собственно говоря, случилось? Скажу прямо. Там где-то в Азии разборки. Ну, бывает. У них это нормальное явление. Да, Талибан – запрещенная в России организация. Но ни СССР, ни Россия никогда не воевала с талибами. Да, Советский Союз вел в Афганистане войну почти 9 лет, это правда. Но в 1989 году оттуда были выведены наши войска. А «Талибан» возник в 1994 году. Тогда с кем же воевал СССР в Афганистане? Советская армия воевала с афганскими маджахедами, другое название которых – «душманы». Если обратиться к языку самих афганцев, язык пушту, то у них есть слово «душман», которое переводится как «враг». Именно поэтому советские войны чаще всего называли маджахедов «душманами» или, короче, «духами». Как связаны маджахеды и талибы? После вывода советских войск война, джихад была окончена, и маджахеды разошлись на две основные группы. Одни вошли в движение «Талибан», другие создали организацию «Северный альянс», как реакцию на появление «Талибана». Конечно, какие-то маджахеды просто перешли к мирной жизни или отправились на джихад в другие страны. Но две главные группировки были именно такими, причем они воевали друг против друга. Первым появился «Талибан» в 1994 году. «Талибы» — это наиболее радикальные и ортодоксальные исламисты. Они целенаправленно стремятся к средневековым порядкам и установлению законов шариата. «Талибан» быстро покатился по стране, набирая большое количество сторонников. За первые пять лет «Талибов» стало в пять раз больше. Те афганцы, которые были более образованы, современные и хотели для своей страны благополучия и успеха, в более привычном для нас понимании, вот они и создали Северный Альянс, который сопротивлялся Талибану с 1996 по 2001 год. Получается, что враги СССР, маджахеды, после окончания афганской войны сами начали воевать друг против друга, так как видели будущее Афганистана по-разному, и победил в этой борьбе Талибан. Не так давно талибы приезжали на поклон в Москву. Президент не встретился с ними, не тот уровень. Но их приняли и выслушали, объяснили, что будет, если. Да они и сами это знают, посмотрели на Сирию. Знакомиться с калибрами или с у них нет никакого желания. Как, впрочем, с фронтовыми бомбардировщиками Су-34 и Ту-214Р, а также О, с вертолетами Ми-53 и к 52 Их можно понять, они дали гарантии. Что очень важно для соседних с Афганистаном стран, со стороны представителей талибов неоднократно звучали обещания, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для соседних государств. Сегодня силы движения Талибан взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле, сообщил спецпредставитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, талибы заверили, что ни один волос с российских дипломатов не упадет. Господин Кабулов отметил, что Россия не опасается превращения Афганистана в новое исламское государство, однако пока не будет спешить и с признанием Талибана. По словам дипломата, высшее руководство талибов приказало своим отрядам не обижать население. Официальные представители заявили, мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы. Вот и правильно. Незачем лезть со своим уставом в чужой монастырь. Тем более страну. Нравится им жить по законам шариата, пусть живут. Или что объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии можно, а им нельзя? У России нет границ с Афганистаном. Буйные соседи – это проблема нынче независимых Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Подчеркну, не России. Таджикистан – наши друзья. Впишемся. ОДКБ есть. Да они туда и не полезут. А вот если афганцы начнут резать узбеков и туркменов, то это не к нам. В ООН или США пусть пишут. Нам-то что? Нет, ну можно войти как Крым на правах субъекта федерации, тогда поговорим. А так? На США смотрели, вот вам и флаг в руки. Ой, говорят, дедушка Байден предал друзей? Ну так это не наши проблемы». «Наши войска никогда больше не войдут в Афганистан. России это не нужно. Возможную агрессию против нашего союзника Таджикистана мы сможем не то что отбить, но и предупредить сможем. И границу азиатскую не то что обезопасить, запечатать, если захотим. Если кто из среднеазиатских республик не понял, что единственный гарант их нет ни независимости, жизни, это Россия. Ну что ж, пусть помирают. Не желают? Помочь надо». Хорошо, но сначала упасть на колени, ввести второй государственный язык, русский, ну и так далее, по списку. Не хотят? И ладно, пусть талибов встречают. Или как? Сначала русофобствовать, а потом на голубом глазу орать «Спаси Россия»? Нет, такие номера не пройдут больше. Вспоминаем Армению, Карабах. Россия за чужие интересы больше не воюет. Спасибо, научили. Вау. For me, guys, this is uh, this a uh, video that the Taliban don't want let other country interfere on in whatever uh, the decision or war that they have because I think they can handle. And lot of comments that's saying that this country is uh, their faith and their customs. No one needs to meddle with their laws. Let them live as they see fit, but do not harm their neighbors and anyone else. And uh, true, I truly agree. Sometimes people they live want their lives to be. That no matter what happens in their country, let them uh, don't interfere with them, because that's their lives, that their costumes, that their like religion. And I can understand with other nations, but especially with the USSR and other neighboring countries, that they really want to help the people, especially to those country that experience always wars. Uh, Afghanistan has always been experiencing with always a war conflict. Let's live in peace. All happiness and earthly uh, blessings do not interfere, interfere with uh, intelligence, educated and kind people in their lives. Let them live as they want in their country. It is truly nice, and what I can see in the video that uh, whatever the decision of the government of the Afghanistan or the Taliban, that they really or whatever it is that they really want to go in their country and help them, they really don't want like to be interfered by other countries, also other nations to help their country, because that's the lead if the experience war, let it be. and I know and I can understand with other nations that they really want to help and build this nation or this country to be in peace. that's their decision. and thank you so much. I hope guys, if you have some additional comments or whatever you can see in the video. If people the taliban i really want to hear also with you guys if you disagree or agree in this video i would love to listen with you at the comment section and respond you all and if you like this video guys seem as i did just give a massive thumbs up like and just subscribe also with my channel this is Junris risk vloggadag react saying stambles positive, guys if you want my social media account is in here if you want my second channel is in the description box below thank you so much private and spassobat to all russian friends have a good day everyone bye bye mabuhay po tayong lahat god bless po and see you in my next video reaction